Андрей Гривцов хотел получить 15 миллионов долларов с руководителя компании Росэнергомаш. Это из доказанных, как считает следствие доказанных, самая крупная попытка получения взятки на сегодняшний день. Это не следователь, это бизнесмен, получивший погоны и желающий заработать деньги. Расследовал я одно большое дело о рейдерстве. И как мне казалось, кое-кому подбирался. Был обвинен в том, что я не совершал, в получении взятки и даже заключен под стражу своими же коленами. У меня произошел определенный слом моих ценностей. Вся эта история длилась практически пять лет. И мне кажется, честно говоря, такие штуки надо проводить вот в каком-то келейном таком формате, человек 10. Потому что вас здесь много, и мы вот все, что хотим, не успеем. Ну, давайте хотя бы попытаемся, ладно? Да, договорились? Значит, план у нас такой. Я вам немножко расскажу, совсем немножко расскажу, что говорит теория, вы же УПК-то все почитали? Точно? Какая статья регламентирует осмотр места происшествия? Правильно. Я пришел работать в 21 год. Только-только закончил ВУЗ. В мои годы вот это процентов была профессия романтиков. То есть в мои годы не было никаких мерседесов рядом со следственными отделами, никаких там Бентли. Порше, все ездили на метро, на электричках и как бы прекрасно себя чувствовали. Следователь любой, даже самый маленький и самый вот только назначенный на эту должность, еще даже не аттестованный, он должен для себя усвоить и транслировать это всем и всегда. На осмотре места происшествия главный следователь. Все ходили в растянутых джинсах и свитерах и ели дошираки. Вот такая была профессия, но все как бы кайфовали. И никаких деньгах ты еще никто не думал. Сейчас ä, правоохранительные органы, суды, ä, все как весь научный аппарат, он встроен в систему управления. И система считает, что если человека обвинили, то государство не может ошибиться. К сожалению, это так. и вот Мне это все очень неприятно наблюдать. Mm -hmm. Потому что я все-таки застал. Ну, как минимум, немножко другие времена. Значит, строительную колонию строгого режима. Меру пресечения в виде исключения под стражу в отношении Дерманова. К каждого оставить без изменения доступления в законную силу. Срок лишения свободы Максименко Дерманова и каждого исчисляется с 18 марта 2020 года. Мне в какой-то момент стал оказаться, что я вот вообще-то. Непобедимый следователь, и я вот могу любое дело направить в суд, если я считаю, что человек виноват. Когда он стал рассказывать про всякие не очень приятные случаи, с которыми он сталкивался, и трупы, и вот эти вот какие-то расследования, какие-то уголовники, конечно, мне это не очень нравилось, но... Он достаточно к этому относился очень трепетно, он прям с восторгом захлеб мог об этом говорить. Но я думала, что сын счастливый, и это для него самое главное. Мне поручались такие большие, достаточно серьезные дела, и были дела, где обвинялись серьезные чиновники. Больше 100 дел я за свою карьеру направил в суд. И в основном это были дела экономической и коррупционной направленности, mm -hmm. потому что это была моя моя специализация. Сегодня возбуждено уголовное дело против следователя по особо важным делам Андрея Гривцова. Он обвиняется в вымогательстве 15 миллионов долларов за непривлечение к уголовной ответственности президента компании. Все расследование сводилось к тому, что свидетели обвиняемых, от них пытались добиться нужных следователю показаний. И только следователь Грифцов, знай себе, твердит, что не грабил награбленное, а боролся за справедливость. Это было... Начало января, я как сейчас помню, я пришел на работу к 9 часам у меня вот возле кабинета стоят. Я, если можно так сказать, молодежным сленгом, я офигел. Ну, то есть даже, наверное, не офигел, а даже не знаю, как, как, как сказать. В общем, Мне сказали, нужно осмотреть ваш кабинет. Там был следователь, ну, примерно моего возраста. Я говорю, а что происходит? И мне следует, говорит, я, я не знаю, похоже, под тебя кто-то какие-то деньги взял Нам рано утром звонок в дверь И я не хотела даже открывать, я вам скажу честно не, Это было прям часов пять, что ли, утра вот так вот Думаю, господи, какие-то хулиганы Звонок в дверь, он мне говорит, слушай, мужчина мне говорит, откройте, я по поводу вашего сына я открыла сразу. Я открыла сразу, разбудила, мужа вызвала. И молодой человек сказал, что он адвокат, что вот такая случилась ситуация, Андрея задержали. Оговорюсь, я не бывший следователь, я действующий следователь след... действующий, Следственного комитета, отстранен в настоящее время на от должности времени. в связи с расследованием. Скажите, кто предлагал и как это было? Мне никто не предлагал ни в каком виде взятку, я ее не получал и никого не вымогал. Я же знала, как они живут, что они живут от зарплаты до зарплаты, что, что они едят, как что, и ни о каких там деньгах, и что зарплата там была маленькая. Что, ну, в общем-то, не сказать, что такая прям была великолепная жизнь, и вдруг вот такое обвинение. Вначале дело рассматривалось судом присяжных, суд присяжных единогласно меня оправдал. Потом Верховный суд, это оправдательный приговор присяжных, отменил. На мой взгляд, абсолютно необоснованно. Присяжные заседатели отправили на имя президента петицию, где просят разобраться в ситуации. Но Андрей Гревцов готовится к новым судебным разбирательствам. Теперь... И стали, ну вот мы хотим как-то помочь. Вот. Что мы можем сделать, там мы хотим какое-то открытое нам письмо. Ну вот родилась идея с этой пресс конференции И это было, конечно, эмоционально очень круто. С партизальной точки зрения, конечно, это ничего не, не, не сработало. Я сидел в спецблоке без телевизора, без холодильника в условиях жесткой, жесткой изоляции. Если не ошибаюсь, до четырех человек у нас было в камере. Вот если, если не ошибаюсь, сейчас могу путать, может быть, в какие-то моменты пять. Но не так много. Я не могу сказать, что со мной сидели прям такие сверхзамечательные в понимании современного общества люди. Люди были разные. Но могу сказать, что они мне все нравились и вызывали сочувствие. Вообще, изначально я люблю людей. Я очаровываюсь ими быстро. Мне с ними интересно, мне хочется им помогать. Ну, раз мне делают плохо, вот со мной происходит несправедливо, я, конечно, хочу помогать всем тем, кто со мной сидит, а это там очень ценится, и, и к, к таким людям, кто пишет что-то, очень, очень хорошо относится. Поэтому у меня были прекрасные отношения со всеми сокамерниками. Большинство уже освободилось и звонят. Я вот себя вспоминаю следователями в 21 год, даже если говорить только-только о следователе. Я считал, что всех надо сажать. Вот это вот, вот, вот, точно я помню, что вот преступник должен, должен сидеть, сидеть в тюрьме. Постепенно я как бы вот менялся в сторону от Жиглова к Шарапулу. Кстати, что касается негатива, это я четко помню самое мое такое большое ощущение негатива. Мне исполнилось 30 лет. Считается, что 30 лет, ну, вроде какая-то круглая дата, такая знаковая. Я до сих пор помню, это было... День рождения у меня был 26 августа. И с... Вот это было, получается, с 25 на 26 августа в 00 часов... Я был дома на кухне, что-то работал, здесь семья вся спала, и я так посмотрел на часы, и, о, вот, ну, одна, значит, тебе 30 лет, и э, я как-то стал сам, стал сам с тобой разговаривать, ну, а что ты добился-то вообще в жизни, вроде как, э, работал ты следователем, ничего ты не, ничего не добился для своей семьи, ничего не сделал, ничего не купил, даже, не знаю, квартиру не заработал, ну, ну как бы вот... Считал, что делаешь, делаешь все правильно, а с тобой, получается, так поступили. И мне в тот момент было грустно, но я как-то для себя решил, ну и черт с ним, как бы все равно буду воевать. <музыка> Исторически сложилось, что вот у всех наших госслужащих, работников правоохранительных органов всегда висел наш президент Владимир Путин, какой-нибудь Дмитрий Анатольевич Медведев, Александр Иванович Бастрегин и вот все наши многочисленные вожди. Но мне это никогда не нравилось. Когда у меня появилась возможность что-то повесить в свой кабинет, я решил, что это будет Эрнест Хемингуэй. Потому что это любимый писатель с детства. Что касается Толстого, я к нему, наверное, пришел буквально год или два назад. Я становлюсь старше. И почему-то полюбил русскую классическую литературу, которую я никогда не любил. И Лев Николаевич Толстой мне сейчас очень откликается. И Оруэлл, как писатель, его произведение олицетворяет нынешнюю действительность. Мне кажется, Оруэлл очень хорошо предсказал все, все то, что может происходить, в том числе и в современной России. И Обязательно... Почему я вообще как бы, люблю работать со студентами? Потому что они все хорошие. Вот они точно все хорошие. Потому что они еще не попали в ту систему, которая их переломает, которая их научит плохому. Они еще не видели каких-то негативных примеров. И они все еще хотят изменить жизнь к лучшему. Вот эти вот ребятки, которым я преподаю, вот эти еще заготовки юристов, они как раз пока что готовы все это сломать, не в смысле там, не знаю, с палкой прийти и не знаю, вышвырнуть э, кого-то из там, их э, дорогих зданий, а просто изменить. И они к этому готовы, потому что они знают, что такое свобода, они пока еще не, не думают о том, что такое страх, они говорят на многих языках, они гораздо более открыты миру, и поэтому я им всегда говорю, ребята, меняйте. Если вас будет много, критическая масса просто накопится и грязь смоется. И тогда еще мое поколение юристов, мы же еще не очень старые, нам же тоже хочется побеждать в судах, нам хочется видеть справедливое правосудие. Вот тогда мы еще как бы попылим немножко.